Всем привет дорогие друзья, с вами Блэкченнел, это игра под названием Paper Please, что в переводе означает бумаги пожалуйста, а игра не менее легендарная, как и Postal, Fallout и все игры в принципе нулевых годов и десятых, потому что она 2013 года, хотя я бы ей дал на 2003 или 2004, потому что ну, по графике не скажешь, что она прям 2013, это инди-игра, поэтому тут э, такая графика она весит очень мало, на телефоне можно даже скачать, я уверен, что многие играли, хотя я не играл, я в курсе, что там Мы играем за пограничника Мы проверяем документы Я, кстати, несколько игр до этого играл Я уже, так можно сказать, профессионал чуть-чуть Садитесь себе поудобнее Я всем желаю приятного просмотра И мы начнем первый день, наши рабочий Не знаю, сейчас посмотрим Нам письмо какое-то дали, поздравляем Нас приняли по ходу на работу, да? Подведены итоги октябрьской лотереи рабочих мест Вы победители Октябрьской революции, типа? Немедленно обратитесь в министерство въезда на пропускном пункте Грештин. Грештин? Чтобы вступить в должность. Какие-то Грештины. А вашей семье будет предоставлена квартира в Восточном Грештине. В жилом доме 8 класса. Наверное, только закончил 8 классов. Вот и далее. А Слава Ар... 100... Арстоцке. Это, наверное, где-то Польша. Тоже кажется. 82 года это походу еще э, времена ссср а, пропускной пропускном году грешки открыт мы ждали 6 лет ого нифига себе способна мини бляха чего трезво оценить ситуацию не думаю погода все а, это бума так газета обычная но шрифт конечно ужасный ноябрь 23 -го, 1982 -го года. а то это кто идет охранник блин капец пиксели одни смотри это треугольник типа можно сделать а, Арстоцкое министерство въезда официальный бюллетень Инспектор, добро пожаловать на пограничный э, пропускной пункт Грештина а, Возьмите паспорт, поставьте печать на странице виза на въезд и верните документ владельцу Въезд разрешен только гражданам Арстоцки Всем иностранцам отказ Слава Арстоцке Точно СССР, блядь. я тебе отвечаю Внимательно проверяйте, какой страной выдан паспорт Ага, хорошо, учту Министерство Астротски, место инспектора Ставни, стол, какие-то ставни, ступни, блин Инструкция, стенограмма, бюллетень, дата и время Понятно Пропускной пункт, говоришь, не открыт Восиление семей, политика но это сегодня нас не интересует, мы уже хотим играть. Все, выкинь эту хрень, нафиг, мусорку. Все, давайте играть. В смысле паспорт? Да какие правила в смысле? Алло, следующий. Убери это нахрен. Все, не надо мне больше это предлагать. О, чувак какой-то. ву вот, наконец-то домой. А ты грештен? Ты грешник или нет? Сейчас проверим. Если он не грешник, идешь нахрен. Это только для грешников. Виза на въезд Где Я виза, я не понял Да что это хрень, где виза, чувак Визу давай, ты че стоишь, блин, дебил Выдача Орвить Орвич Вонор Это не Астротский, ты идешь нахрен, чувак Ну ты не, ты не родился вообще не там Ну ДР мне не интересует не интересует, где ты родился А, Арстоска Это, а, это страна что ли, Арстоска Я думал, это город Ладно, вот так вот сделаем. Ну, ей чувак, у тебя вроде все в порядке. Я хотя не в курсе, но и на. Слава Ростоцке. И что, правильно? Пошел. Хрен его знает, вас следующий. Сейчас узнаем, штраф выпишут, нет. Ну, непонятно, потому что пока. Этот пункт гораздо меньше, чем говорили. А, вот тут хрен-то там, вот не Ростоцки. Что тут написано? Стенограмма. Да какая стенограмма? Что за бред? Блин. Вот как я должен понимать? У нее ничего нету вообще. Я могу ее уже закрыть сейчас. Арестовать. У меня нет ничего, в смысле? Вместо инспектора. Стол, инструкция, бюллетень. Это инструкция? А где бюллетень, инструкция? Нет, ни хрена, в смысле, обманули меня. Ну стол я вижу, а где инструкции? А ну вот она да. А бюллетеней нету. Внимательно проверьте, какой страной выдан паспорт. Цункер. Цункейду. А у нас нет, а у нас нет... это не от Стоцки, все. Это импорт. Все, иди нафиг отсюда вы. Импортерка. Задание. Все, отказ. У нее нет, она не в этом городе родилась. Вообще непонятно, откуда приехала. Какая-то, блин... Это баба типа, но мужик, короче. Все, иди в жопу. Шоколадный. Шоколадный. Короче, все, нет. иди домой. что такое? Все, рабочий день закончен? Что это за бибикало, Будильник, нормально. Так еще рано. А, мы, мне в этой чечевике пришлось 8 часов стоять. Да. респу... Республия, Дахас. Чего? Дахас, хренака. Все, идешь. Зря ты стояла, мать. Серьезно, тебе говорю. Зря ты стояла 8 часов. Надо было сразу смотреть внимательно, где ты родилась. Все, иди в жопу. Да. Ты не гражданин Астоцкий, не гражданинка. Ничего, иди нахрен отсюда. Следующий. Сразу давайте охрану поставим. Почему он там стоит? Переместите его сюда, чтобы он сразу проверял. Астоцкий или нет. Или какие-то негры будут заходить сюда. Западный Грештин. А, ну это, кстати, возможно. Но я не знаю, тут нету страны. В, ну, выдана к западному. Хотя тут должна страна быть вроде. Это Грештин, это город, наверное. Хотя, хрен его знает, уже не понимаю, уже запутался. Ну, Грештин. Ну, Грештин главный, да? Главное, чтобы он не выдан был. А так насрать. Наверное, да? Я тебе два раза поставлю, чтобы ты точно увидел. Все, на, чувак. Хотя мне он не нравится, честно, вообще. Он мог подделать паспорт. Я тебе серьезно говорю, мог. Замечание? За что? За что? замечание в западном Грештине? открыли, да я тоже не понял, что за хрень? За что? Я ж правильно все сделал. Оплата не начисляется от эти расходы, которые мы мой... 10 долларов заработал, <смех> круто. В смысле, почему? У него западный Грештин, а это грешкин что за бред? Или так и южный можно Грештин? Я не понимаю, что за бред? Арстотска. Ну, все правильно, министерство въезда, инспектор, сегодня день разрешен въезд. О, смотри, уже разрешено, вчера не было. Чуваки, походу, в бунт подняли и, короче, уже разрешили. Имеющим действительно паспорта. А. На вашем рабочем месте установлена программа проверки. Тщательно проверяйте все данные паспорта, а, отказывайте всем, чьих паспорта будут отмечены несоответствия. А откуда я знаю, какие несоответственные могут быть? Нажмите красную кнопку на слева и проверки. Выделите два фрагмента несовпадающей информации. Правила и нормативы. Это как на физкультуре, да, нормативы? А, ваша работа регулируется правилами и нормативами Министерства въезда. Внимательно изучите инструкцию. Понятно. Чтобы задать вопросы, выделите несовпадающие данные в режиме проверка. А, вот типа на время нажать. все. А, ну в принципе можно, да а Инспектора, это все было как и раньше Понятно, до свидания Давайте, подходите а, Да это я знаю Все, жопу. Ваши документики Блин, такой чел вообще стрёмный. А, ему 40 лет Охренеть, он на 60 все выглядит Маура, Лукас а, Понятно Нариста а чё там по времени? 6 Шестого... Подожди. А, это до. А выдан? А когда выдан? Ну, вроде он не просрочен, Я не знаю. Там же главное, чтобы он был действенный, да? Действующий. Ну, он вроде действует еще год почти. Да, даже больше года. Так нормально всё. Это было просто. Ну да, потому что у него всё правильно вроде. Ну, я надеюсь. Там надо еще раз посмотреть очень ничего себе пухляш а вот это мне интересно как это делать а да тогда все правильно я делал нормально так 11 мая просрочен ты просрочился в смысле на полгода все отказ отказ быстрее бляха это гитлер отожрался смотри все отказ ему все нет тебя сейчас арестуют все арестуйте его нет, у него там просроченный на полгода Нельзя так делать У нас вообще ноябрь, у него мае еще там Все потопало отсюда, вот нафиг Как так-то вообще? Так, что это такое? Блин, они все три 30 лет выглядят какие-то на 50, реально, я тебе говорю Мартешка, э, Элизабетшка, хорошо а, Так, время тоже? Да что же вы такие, вообще, ну, неаккуратные. Эээ, ну так нельзя делать, серьезно. Ну вы смотрите на дату хотя бы. Что, вы, да, зачем вы сюда едете, я не понимаю. Вы сами же виноваты. Я как будто, а потом меня виноватым делают. Сами не смотрят на дату, когда выдали им, и когда, до, сколь, до скольки. Потом я виноват, конечно. Сколовский и Лукас. Смотри, все Лукасы. все однофамильцы. Или, или одна имеется, я не знаю, тут непонятно. Ростовская, это местный, смотри. И вроде время есть, еще два года даже. Чувак, ну странно, у него глазами мне непонятно. Ну а так вроде нормально, нормально. Все, одобряем. Ну а че 24, восточный Грештин. Даже земляк нормальный. Все, я не знаю, за что меня сейчас посадят, но я все правильно сделал. Я не знаю, вроде все правильно. Ну серьезно, документы ваши, пожалуйста. Шин Глинтона, Трошка, она, она, Шин Монашка, Ну вроде все правильно, наверное. Вроде все правильно, не знаю. Ну пока легко все, пока налегке идем. Два года еще, ч? Ч неправильно? Это потом будет досмотр. Какие да какие при в смысле? Ваши документы. А, одобрено. Одобряем, все хорошо. Что это? В основном, любой твой при, приказ. А, хорошо, едь отсюда нахрен. В смысле, я дал Я дал паспорт тебе куда? В смысле? Ну Ладно, я себе возьму <смех> какую-то карточку взял, нифига себе, нормально, пойду теперь на, на танцы, почему бы и нет. <смех> <смех> Следующий, давай. Я не знаю, за что мне там нарушение правил. Да почему? Так, а ну-ка, что у тебя там? Э -э нет, уже все, поздно, чувак. Ты зачем очки носишь, а? Открой, я ему паспорт не отдал, в смысле? Ну отказ все равно у него будет. Паспорт забери, чувак. Тейлор, Джексон, иди забери паспорт. Пошел он в жопу. В смысле под... Кого подорвали? Не понял, в смысле? Прерван. Террористы? Походу я в минус сейчас... Нет, смотри, деньги мне платят. Я террориста пропустил, я деньги заплатили. Нормально. А я не знал, что там Все, у нас теперь охранника нету. А, ну есть. Теперь больше, смотри, два охранника пришло еще. Нет, не два, четыре, нормально. Нифига себе. А -а -а, Строска, я понял. Установлены правила въезда для иностранных граждан. Все иностранцы должны иметь при себе пропуск. Тщательно проверите всю информацию, поставьте на это, на Это я понял, все. На отсутствие можно указать выделение стол с и пункт справа и все пункт какой-то подожди а зачем мне этот пункт выделять странная какая-то фигня ладно следующий давай <плес> нифига очередь смотри какая она никогда не кончается я так понял да там людей тысяча просто окей ладно что у нее тут это чувак или баба, я не понял. Женский род, в смысле? Я думал, это какой-то пацан пришел, в смысле? Как это женский род то Тейл Странно, вроде и даже имя, фамилия мужская. А что тут у нас? 83-й. А там что-то надо какой-то. Подожди, там что-то выделено было, должно быть. Ведь происходит документы можно указать Выделив стол слева. А, вот эту фигню, типа, пропуск. В смысле, 1. Одиннадцатый... Вроде все сходится. А на нем тоже надо поставить пропуск, или что? Я разрешаю, да. Билет ходит Все, давай. Все, и поставил. А, нет, на нем нельзя. <orbiterack> ну ладно, жаль. Жаль, конечно, но я все равно поставил. Ну, вроде все сходится. И пропуски, это, ну то, только то, что ты не похож на женщину, не похоже. Это, в принципе, не важно. Хотя может быть тоже террориста пропустил, Охрен его знает. Я вот этот чувак на террориста похож, смотри, какой он недовольный что-то вообще. Блин, ты в жизни на паспорте одинаковый, вечно недовольный чем-то, охренеть. А ты будешь давать свой этот пропуск, нет? Или тебя уже сразу закрыть тюрьму. Нет. Не, ну вроде все сходится, вот только у тебя пропуска нету, все, чувак. Нет, отказывать, все. Нет у тебя пропуска, все, идешь домой. А что, я виноват? У него нет пропуска. Правила простые. Просто пропуск при себе иметь, и все, и нормально все будет. Я готова себя... тебя через любое время. О, восточный греш, там Любой твой каприз. А это точно хорошая вот эта фигня? Роза греха. Стриптиз-клуб, блин, мне, мне что-то не нравится это все. Не, ну, конечно, за визитку спасибо, но мне она не нужна. У меня жена есть, дети, сын болеет, и так-то... Не, я разрешаю, конечно, вроде все сходится. На пропуске, везде. Едь домой себе. Или в гости, короче, нафиг. Розу Грека спроси По-моему, -по -по -по не сходится. Твоя паспорт, паспорт вообще не сходится. Фотографии. Когда ты фотографировался? Не понял. Ты вообще не похож. Ни прическа. ни усы. Ни очков нету. Не, я тебя пропускать не буду. Иди в жопу. Нет, чувак. Не повезет. Спасибо, скажи, что тебя вообще не рисовали. Ты идешь отсюда нахрен. У Тебя очков нету. И ничего у него нету зачем он сюда пришел пошел в жопу нет я тебя не пропущу нет не думай даже об этом я слушал про нападение террориста не повезло чтобы вы работу не потеряли да мне тоже повезло я не знаю как я бы <coughs> без работы был бы конечно Респу... республия просто республия в смысле а какая республия ты не понял Так, ладно, подожди, подожди. пропуски есть. Ну что то мужик слишком много знает, мне это не нравится. Что-то он тут замешал, мы это его дружбаны-террористы, и он тоже террорист. Хрен его знает. Берегите себя. Точно мне этот чел я не я нравится, я вообще, сейчас точно что-то натворит. Я тебе отвечаю. Так, а еще? Женский род, так каким образом? Это ж точно какой-то пацан. Ну смотри, волосы такие же. Ну, я не понимаю, почему тут пишут так. А, пропуск просроченный, кстати. На два месяца. Нет, не получится, чувак. Всё. Женщина, не, не, уходите отсюда. Вы даже не женщина. все, пойти пацаном. Ага, родно. Ну все, я не хочу. все, давайте следующий. Да убери, убери эту хрень. все, я кому-то первому попавшему. все отдам и все, Мне она не нужна. Па-парадизна, парадизна? Чего? Какая парадизна? Одиннадцатое двадцать Вроде все приходится. Ага. Ну окей, приезжайте. Тут пока все хорошо. Ну, хотя вид, конечно, у нее тоже уставший, если честно. Кто-то после завода пришла, блин. Сейчас сюда. смысле замечания? За что? Замечание без штрафа хотя бы, уже неплохо. О, смотри, чувак. Я его видел, кстати, где-то. Реально. Я когда игру скачивал, дед был. Реально тебе отвечаю. А чё, у него вообще ничего нету? чуть ты сюда пришёл? У меня ничего нет, В смысле, что? У меня даже нечего выдать. На тебе замечание. Замечание я тебе даю. У тебя нет ничего. Документы отсутствуют? Как это документы отсутствуют? Дед, ты чё, бомж вообще? Чё ты сюда пришёл? Синограмма, а ага, вот я и здесь. Слава Труцки, самая великая страна. А, дед, короче, на утро останешься. Соответствие? Вот он стоит передо мной. <смех> Не соответствую вообще полное. Да в смысле, что за приколы? Как тебе отказать, на лоб вбить или чё? <смех> Не, ну дед, ты задолбал, реально. Все, вот, правило, вот. У тебя такой же... Да, вот, документов нет у тебя. Вот. Вот. О, несовпадение, все. Где ваш паспорт? Эй, где паспорт? Арстротская такая великая, паспорт не нужно, верно? Без паспорта нельзя. Ладно, ладно, я понял. Потом приду. Ну вот оформи паспорт, тогда приходи. Завтра, послезавтра лучше не, не приходи, потому что ты меня голову будешь морочить опять. Мне нужны лекарства. Да, дай лекарства. Как и что мне делать? Почему в ноль я вышел? А, лекарства все потратили. О, проблем капец. Я в ноль работаю просто. Все уходят на лекарства. Ну, дед, ну вы дед мне уже мерещится. Почему вот сын зачем заболел? Мог бы, в принципе, взять шапку надеть и не заболеть. на вилки палки. Процедура уже Зачем? Вы же мне хуже только делаете. Граждане Ростовски должны предоставить личную карту. И, иностранцы должны получить разрешение. Но это, в принципе, как и было раньше. Пропуска больше не действует. В смысле? Почему? Она вчера действовали. Смотри, как меняется все каждый день. В инструкцию добавлена глава с описанием документа. Тщательно проверяйте всю информацию. Отказывайте всем, в чьих документах будет обнаружено несоответственное. Ответы можно в на проверить. Ага. Не, ну конечно жестко-жестко сделали. Ну ладно, проверим. А, блин, капец, разрешение надо. О, это точно школьник какой-то, серьезно. Смотри. Я был транзи транзитом. На пару недель. Транзистором? Мне этот школьник вообще не нравится. Полтора метра рост. Смотри. Как не школьник-то. Офигеть, 30 лет. Почему? Я бы ему лет 13 дал. Ты чего? Школота приехал Нет, пропуск не годен. 14 дней. И че, пропускать его? Не, ну вроде все сходится. Мне это не нравится, если честно. Блин, капец. Ладно. Так, 12 дней. А, 14. Да все, ладно, правильно. Хотя все равно неправильно. У него, смотри, въезд до э, 14. Там 18 дней будет, а не 14. Это неправильно? Нет, я его не пропущу. Несоответствие, вот оно. Он 26 сегодня. Нет, чувак, уезжай отсюда. Это а не соответствуешь. Нет, все. У него, у него там не, не 14 дней. У него 18 там. Да какое замечание? Что за бред? У него 18 дней, а не 14. Да пошел ты в жопу за своими замечаниями. все правильно. Он на 4 дня будет гулять без пропуска. В смысле? О, смотри, усатый, какой приехал. Я хочу навестить друзей. Продолжительность. Я тут останусь на пару дней. На пару дней? Два дня. Ну, в принципе, все сходится, наверное, да? Въезд до... А, тут, наверное, по-другому сделано Блин Так все правильно Смотри, въезд до и тут до А, нет, тут по-другому немножко На год разница Хотя год разница, почему? Вообще хрень какая-то Номер паспорта А здесь номер паспорта? А, 1 м и ЦПЛ 1 Теодор Матусоу Теодор Мат... Матусою Ну вроде все сходится На пару дней приехал Ну я не знаю, надеюсь все правильно Ну по сути правильно Не знаю На два дня всего лишь Да какое замечание Да как это замечание Да пошел ты в жопу, все правильно я сделал На два дня же всего на несколько дней, наверное. В смысле, наверное? Это тут точно уже. Какой пропуск? Он уже не действует больше. В смысле? Мать, ты уезжаешь отсюда во все Неправильно. Пропуска нету. Он, то есть пропуск уже не действует. До свидания. Тем более нет, нет, нет, нет, нельзя. Получите разрешение. С меня за пропуск куча денег содрали в смысле это твои проблемы мать читай новости ваши документы Блин, тоже конечно же криповое лицо вид криповый вообще полностью я останусь на пару недель на пару недель? М -м -м. а вот мне вот интересно почему вот въезд до 11 -го... а так он неправильный уже в смысле тебе нельзя уже въезжать сюда у тебя он на полгода почти просрочен Нет, уезжаешь отсюда Просроченная Просрочка, все, уходи Нельзя так делать Тут все правильно было Давай дальше, следующий Топаем сюда Так, блин, что у них с лицами Я не понимаю Пьяные что ли, обкурились В гости а, я Приезжал к сыну, 6 лет не видел а 6 месяцев 6 месяцев, нифига себе. о полгода. А ничего что он у тебя вчера просрочился, пару дней. Ну не вчера, а позавчера. Никуда ты не едешь вс. Можешь передавать родственникам и сыновьям, кому там хочешь. Все, тебя не пропустили. Потому что у тебя просрочка, 2 дня. Так, да, блин, забери. Так да какой проклят ты там какие правила? Он на 2 дня просрочен. В смысле? Я тут при чем вообще? Блин, капец, ч он сонный такой, Реально, смотри. О, тут даже рост при, прибавился. Ну вот, серьезно. Вотсточный Грежден. Арстрожка. Район от А, личная карта, реально, смотри. А, вот не интересно, а вот насколько он приехал-то? Он по, по правилам так нельзя уже. Личную карту. А, это свой типа? Подожди. А, да, точно, это ж свой. Ну тогда не знаю, пропускаем, наверное. Сорок, ну все сходится. Да кот стул ю, юрист. Он ну, юристом работает, все понятно, устал, наверное. Там кого-то судил, ну все понятно, иди отсюда. Иди поспи домой. Ну вроде все сходится. Ну, вроде свой реально пришел. Видно. Ваши документики. Какова цель вашей поезда? Я хочу навестить друзей. Продолжительность визита. На пару недель не больше. На пару недель не больше? Действительно не больше. 1424. Въезд. Вроде бы. А вот если читать 14, вроде еще один будет. Даже через 14 дней. Вот так, ну, так, ну-ка. G686, Туч Ду Туч Ванеса... Химоложка. Какая-то химоложка. Ну, химовилка могла быть, но нет. Решила химоложкой быть. Так, вот второй. Ну, все нормально, давай. А, нет, сюда, сюда. Да, все сходится. Можешь проезжать на пару недель там. Все, давай, следующего. пока все хорошо, смотри. А, нет, нехорошо, все плохо. Как имя по. Да как это плохо? Опять. О, смотри, дед вернулся. А вот и я снова. Аристошка все равно какая великая, Это точно. Без О, смотри, у него паспорт появился. 1923 года. Это сколько ему уже? 60 лет. Реально, смотри. Он вечно приходит в одно и то же время, смотри, да? Просчитал, дед, короче. Нормально, блин. А у тебя все равно нету личной карты. Все, дед, ты идешь это снова. <смех> все, ты уезжаешь, у тебя нет личной карточки. Все, до свидания. Мой, ты сходится, но у тебя личной карты нету, все. Нет такой... А еще Ка Ка Казахстан. Ладно, ладно, мой пацан, Не нравится я потом приду. <смех> Можешь через неделю прийти лучше, когда все уже будет правильно. Все. <смех> Реально он пришел. А, там Каирстан, я даже не обратил внимания. Потому что у него не было этого, как его. Личной карточки. Ну, nee, кстати, тоже нет ее. То у тебя ничего нет, мать. Зачем ты пришла сюда? Какой Отказать? Все, отказать. Ничего не разрешаю. Я даже не смотрю, что там Арстошка. Не Арстошка, антошка. Нет, неправильно. До свидания. Шурует отсюда. Нету личной карты, не, нет ничего. Нет пропуска. Опять ну, уже семье нужно лекарство. Смотри, я уже минусы работаю. Оооо. им скоро съедет сюда жить. И семья тоже уйдет от него. Ее чуть у него там. О, в нет места злостным неплатильчикам. Меня посадили? Что я на Я походу все испортил. Я бы деревню, с которой вы приехали. Серьезно? у у а чё, всё? <смех> <Закончилось, шара. смех> что, все? Закончилась, Шара. Что ж так хуже то с каждым днём все стало? Офигеть. Это все из-за тещей. Она все испортила. Заразилась сына моего, блин. Заменить моего инспектор будет будет нетрудно. Ну, конечно, потому что там нежелающих дофига. Все, игра закончена. <смех> все, реально закончена, да? Финал. Ну, э, все, финал, смотри как быстро, за одну серию. Отказано 15. О, ну отказано больше, кстати, да. Время игры 35 минут, но ну, серия тоже где-то столько длится. Печата поставили на 28. Вот так вот <поиграли>, поиграли. А кажется тут есть сюжет, все-таки, да, реально сюжет есть. Только я его нарушил и все последний день. Четыре дня проработал всего лишь, не выдержал больше. Ну, ладно, все. ну я не знаю, продолжать, наверное, не будем, потому что это бессмысленно, мы уже все финал, финал все сделали, молодцы. Только очень грустный вообще, капец. Приехал из деревни, уехал в деревню опять, сам под арест пошел. Не, это очень строгая страна. хуже даже, чем, наверное, Сталин был сразу взяли за какую-то 5 долларов за сраных 5 долларов меня взяли и посадили в тюрьму ну 5 долларов ну что это такое банк ну кредит взял бы ну и все нет все 5 долларов или сколько там 10 да не важно даже если бы стоит можно было еще кредит взять но нет не получилось походу все меня уволили все арест. бедная семья конечно сын больной ну все вот так вот если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в discord сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получать больше возможностей, и вы дадите мне таким образом мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Ссылки в описании под видео, заходите, вступайте, спонсируйте, делитесь видео с друзьями обязательно. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, в следующих прохождениях ФНАФа, и всем пока-пока.